Привет, с вами я, Андрей Чирова. Я Николай Чирова. Сегодня мы вам покажем квартиру, ремонт в которой сделали за 99 девять. Ну что, Коль, расскажи, что особенного в этой квартире? Что здесь было необычного? Ну, мы находимся с тобой в гостиной. Гостиная примерно 22 квадратных метра. И сразу бросается в глаза идеальные стены, идеально выкрашенной. То есть здесь применен пирог, такой же, как и во всей квартире. А, армирование стеклохолстом, работа выравнивающими смесями финальной а, шпатлевкой. И дальше краска без воздушных способов. В этой комнате конкретно у нас есть 3D-панели, расположенные на этих двух стенах. Это кислые 3D-панели, также а, сделанные нашими мастерами, вышпоследные, вышкуренные и покрашенные после этого. А, наверху у нас двухуровневый потолок, а, красивые карнизы по периметру, что придает этой комнате сочетание 3D-панелей, карнизов и светильника аккуратной формы. Вот. И также над тобой э, мы разместили спринт-систему с Wi-Fi управлением на этом объекте. Мы применили первое такое решение. На что похож звук, Оль? На чистых устах. Мы находимся в кабинете хозяина данного э, объекта. Эта комната одна из любимых, потому что здесь мы применили нанесение э, декоративной штукатурки. Материал проверки. Нанесение называется карта мира, потому что напоминает вот этими ребятами континенты на карте мира. Нанесение крепкое, взносостойкое, и оно освежает этот интерьер. Здесь у нас есть нанесение, вот в этом портале, где будет находиться письменный стол. У нас есть две рамки с одной и с другой стороны. И важно, чтобы в этом кабинете не будет ни одного шкафа, и все хранение будет возведено на метро покажу? Да, конечно. Сами делали? Да, мы сами сделали систему хранения Закомплектовали объект полностью под ключ И теперь здесь можно с удобством хранить Обувь, вещи, книги И прочие предметы Классный гардероб получился Я тоже так думаю Ну что, вот мы находимся в спальне Эта комната явилась Изюминкой проекта По нескольким причинам У нас использовано 4 вида цветового решения Краски на стенах На наших, напомню, идеальных стенах у нас на потолке декоративные балки, которые мы везли аж с Нижнего Новгорода И потом монтировали в этой комнате 9 красивых спотов И также эта комната дополнена гардеробом У нас нет ни одного шкафа И опять все вещи хранятся в этой комнате Ребенок, ты что тут присел? Скучно Ну что, у нас на пути следования второй санузел Он называется гостевым Но думаю, будет вторым любым санузлом именно хозяйство Что у нас есть? У нас здесь есть туалет. Рядом с туалетом вот такая раковина с каменной столешницей. Большое зеркало во весь рост со световой рамкой. И вот эти шкафы справа-слева, которые мы также закомплектовали на этом объекте. Они предназначены для хранения всяких нужных вещей. Ну что, проект закончен. И теперь можно открыть тайну, как мы добились такого качества стен, плентусов и всех покрытий в квартире. Помимо идеальной подготовки поверхностей, у нас была времена безвоздушная система окраски. То есть, когда мы заклеиваем всю комнату, она похожа на барокамеру, в которой работает только один человек в комбинезоне и в противогазе. И выкрашивает краской, плинтус, молдинг, стены, 3D панели и потолок. И только после этого получается такая идеальная комната с идеальной стеной. Вот и весь секрет. Я предлагаю сейчас небольшой эксперимент и посмотреть, как эта квартира выглядела в дизайн-проекте и что получилось на самом деле. Ну а вы ставьте свои комментарии, нажимаете лайки, сердечки, в общем, по вашей реакции мы поймем, понравилось вам или нет. Я считаю, что таких объектов должно быть как можно больше. Мало того, что качество просто на 5 с плюсом, плюс к этому выдержаны относительно короткие сроки. Поэтому обращайтесь в компанию «Квадратный метр» к моему брату Николаю, который сейчас снимает меня, ко мне. И мы сделаем ваш ремонт на 5 с плюсом. И помните, что на канале Андрей Ачилов мы о стройке знаем все.